всем привет с вами юлия и мой факультет рукоделия в этом мастер-классе я предлагаю вам вышить вот такого очаровательного жука я своего жука делала в подарок сестре и он уже от меня улетел и теперь живет в машине кстати под названием жук nissan если вы хотите такого жука сделать брошкой то я скажу вам по ходу мастер-класса когда нужно сделать застежку и ваш жук сможет вас сопровождать ежедневно, красуясь на вашей одежде. Ну что ж, я предлагаю приступить к мастер-классу. Если вам понравился мой жук, не забывайте поставить лайк и написать, конечно же, восторженный комментарий. И вот как-то так выглядит рабочий стол в самом начале творческого процесса. И это еще только то, что возможно пригодится. Я не буду показывать вам тут все выдвинутые шкафы, коробки вокруг. Скажу лишь одно, что пока сама не знаю, что я буду использовать. Поэтому те материалы, которые пойдут в работу, я буду называть в процессе. Ну и постараюсь в конце собрать все это в список и куда-то в описании разместить этот список под видео. Ну что, поехали. За основу беру стекло в форме кабашона или линзы. Размеры его 30 на 40 миллиметров. На плотном фетре надо обвести контур этого стекла. Фетр постарайтесь найти пожестче. У меня это 1 миллиметр. На жестком фетре просто удобнее будет вышивать. В иглу для бисера мы вдеваем мононить. Будем обшивать бисером кабошон. И для начала я беру черный бисер, это у меня притсоза, чешский, номер его 980. Закрепляем нить на линии, которую мы наметили на фетре. Далее набираем по 2 бисерины. Иглой отступаем примерно от места, где закрепили нить, расстояние равное двум бисеринам и уводим иглу на изнанку. Затем... Мы возвращаем иглу между бисеринами и нить выводим через крайнюю бисеринку. Далее повторяем все эти действия. Снова набираем две бисерины, отступаем расстояние примерно равное этим двум бисеринкам, выводим иглу между ними и проходим в последнюю бисерину. Таким образом они ровно встают по намеченному контуру и нам сейчас нужно полностью обшить бисером весь этот контур. Вот так выглядит первый ряд. Все бисеринки должны лежать ровно. Сейчас возьмите кабашон, примерьте его, все ли получилось по размеру. И следующий ряд я буду плести бисером зеленого цвета. У меня это гамма А059. В линейке прициозы этот оттенок будет под номером 51-120. Иголка у нас сейчас выходит из бисерины. Набираю теперь по одной зеленой бисеринке. И отступив одну черную в первом вот этом начальном ряду, заходим в следующую черную бисерину. Снова набираем одну зеленую бисерину и отступив одну черную, заходим иглой в следующую. Таким образом, зеленые бисерины будут располагаться через одну. Эта техника называется мозаичное плетение. В общем, продолжаем плести этот ряд до конца. Смотрите, я уже начала второй ряд мозаичного плетения. И если в первом ряду зеленые бисерины гуляют, то вправо, то влево, во втором ряду все встает уже на свои места. Мы также продолжаем набирать по одной бисерине и проходим уже в каждую зеленую бисерину. Девочки, меня мой прозрачный кабашон натолкнул на идею. Я смешала несколько оттенков чешского бисера 15 размера, чтобы сделать оригинальную спинку своему жуку. На данный момент у меня сплетено 4 ряда мозаичного плетения и пока я остановилась. Серый цвет фетра я решила прикрыть черным донышком, вырезала его из черного картона. И теперь высыпаю сверху подготовленную смесь из бисера. Распределяю его ровно, нам тут не нужен толстый слой. И сверху вставляю стеклянный кабашон. По-моему, выглядит неплохо. Думаю, такая спинка жука точно будет притягивать взгляд. Продолжаю плести окантовку мозаичным плетением. И в следующем ряду, это у меня будет пятый ряд, меняю бисер снова на черный. А чтобы плетение не топоршилось, так как у нас уже сплетен достаточно высокий бортик в этом ряду, надо сделать убавки. Сейчас покажу, как они делаются. Набираем одну бисеринку и иглой проходим сразу две бисерины предыдущего ряда. Такие убавки делаем в четырех местах, где-то ближе к узкому краю кабашона. В итоге я закончила плетение двумя рядами черного бисера и по краю добавила два ряда зеленого бисера он похож по цвету на тот который мы начинали плести у него такой же перелив есть бензиновый только немного темнее это бисертоха 15 размера номер его 1584 на мой взгляд получилось интересное тело у нашего жука с обратной стороны, посмотрите, также должно быть все аккуратно и у вас. Теперь эту деталь откладываем в сторонку и переходим к следующей. Сейчас мы будем делать нижние крылышки нашему жуку. Для этого нам понадобятся плоскогубцы, толстая проволока, более-менее подходящий по диаметру предмет. У меня вот такая баночка из-под каких-то таблеток, наверное. Сейчас мы начнем с вами делать, и вы поймете, зачем она. Светлый фатин и клей. Подойдет сюда ювелирный клей B6000 или B7000. Также можно взять момент кристалла. Берем проволоку и начинаем ее обкручивать вокруг баночки. Ну или того предмета, который вы найдете. Чтобы все получилось ровно, помогаем себе плоскогубцами. В итоге получается вот такая заготовка для крыла. Обрезаем лишнюю проволоку и откладываем. Точно так же делаем вторую заготовку. Итак, мы сделали две заготовки при помощи баночки и получили одинаковый диаметр этих деталей. Теперь придадим им форму крыльев. Их немного нужно выгнуть в длину. Можете прикладывать эти детали к телу жука, примеряйтесь. Нам нужно получить примерно вот такой размер крыла. Берем клей и одну сторону крыла промазываем клеем. Обратите внимание, клей в этом случае должен быть обязательно прозрачным. Кусочек фатина, который предварительно был вырезан по размеру, прикладываем к проволоке и приклеиваем. Точно так же промазываем проволоку с другой стороны, загибаем фатин и приклеиваем его. Получаются две вот такие заготовки откладываем их пока в сторону чтобы они просохли когда крылышки наши подсохнут обрезаем лишний фатин по контуру крыла и далее мы с вами будем обшивать бисером вот края этих крылышек одно крыло у меня уже готово показываю как это будет выглядеть для того чтобы у вас было представление что мы сейчас будем делать берем второе крылышко Закрепляем мононить где-то в уголке и набираем одну бисерину. Подвели ее к основанию нити и проходим иглой снизу вверх. Она должна у нас развернуться. Нам надо ее повернуть отверстием вверх. Снова набираем одну бисерину. Иглой мы заходим за проволокой и слегка отступив от первой бисерины небольшое расстояние, и снова проходим через набранную бисерину снизу вверх, чтобы она развернулась. Таким образом мы с вами должны обшить весь край вот этого крылышка. Следите за тем, чтобы бисерины стояли плотненько друг к дружке, тогда у вас все будет аккуратно и красиво. Все, продолжаем это крылышко обшивать до конца. И кстати, чуть не забыла, это у меня сейчас в работе был бисер гамма А004. В линейке прициоса это 16090. Когда крылышки будут готовы, откладываем их пока в сторонку, пусть ждут своей очереди. А мы тем временем продолжаем работу. И сейчас нам нужно сделать верхние крылышки. Вот я взяла по размерам примерные размеры кабашона, чуть пошире, может быть, разделила это пополам и нарисовала вот так вот просто от руки вот такие два, так скажем, шаблончика. Вот с ними сейчас будем работать. У меня уже одно крылышко готово, я могу вам его показать. Даже вот смотрите, могу тут представить вам, что тут в каком порядке будет состыковываться. В общем, должно получиться очень-очень красиво. Итак, давайте вместе вышивать второе крылышко. Для начала нам нужно пройтись по контуру. Вы уже это умеете, я уже вам показывала, как мы набираем здесь по две бисерины, проходим иголочкой отступаем расстояние равное этим двум бисеринкам потом возвращаемся между ними и проходим в крайнюю бисерину то есть здесь все уже понятно вы это все умеете делать так вот контур я вышиваю э, бисером прециоза кематитового цвета номер у него 49102 следующим этапом у нас будет вышивка пайетками и поеточками я прохожу одну сторону крыла Смотрите, для того, чтобы пришить поетку, иголочка выводится прямо у края предыдущей поетки, потом набирается новая поетка и заходим обратно иголкой уже в другую сторону, наизнанку, когда идем, отступая от поетки примерно полтора миллиметра. Почему полтора? Потому что поетки у меня 3 миллиметра. Ну, то есть половинка пайетки у вас тут э, должен быть вот этот отступ то есть я использую пайетки 3 миллиметра цвет у них светло-золотистый радужный э, ну, номеров никаких тут у меня нет по второй стороне крыла я вышила один ряд э, бисером Прициоза это рубка сатиновая, такой полупрозрачный белый перламутровый какой-то цвет. Ну, В общем, это не передать словами, по-моему, очень красиво получается, если а, ее пришивать не ровно друг за другом, а вот с таким вот наклончиком, да, чтобы они друг другу, бисеринки были под наклоном. Следующим этапом мы будем пришивать зеленый большой кабашон на крыло, и он будет у нас акцентом всего жука. Ну, то есть два на двух крыльях у нас будет два вот таких вот кабашончика зеленых. По контуру кабашона намечаем линию, где он будет находиться. Затем я беру бисер делика гематитового цвета, номер его DB0011, и начинаю вышивать по контуру. То есть первый ряд, как всегда, мы пришиваем все бисеринки друг за другом. Следующие ряды мы продолжаем мозаичным плетением. И все последующие ряды, сколько здесь нам тут понадобится по высоте кабашона, плетем вот этим мозаичным плетением. Как оно выполняется, я также уже вам показывала. Здесь отличий никаких нету, за исключением того, что э, тут мы берем другой бисер. В итоге деликой у меня получилось проплести три ряда. Вы смотрите по высоте своего кабашона. Крайний ряд я беру бисер Тоха ПФ 558 серебристый. И крайний ряд прохожу вот этим серебристым бисером. Он у нас придает акцентик нашему кабашону и плюс стягивает все это плетение, за счет чего кабашон будет хорошо держаться. Теперь можно переходить к пришиванию бусин. Я вам расскажу сейчас, какое количество и какие размеры бусин я использовала для своего крылышка. А вы смотрите по размерам, что у вас войдет. То есть у вас крылышко может быть немного другого размера, поэтому и бусин может получиться чуть больше, либо чуть меньше. Итак, сначала я пришиваю в уголок одну бусину белого цвета, такой вот жемчужный перламутровый. Оттенок этой бусины, это у меня бусина 4 миллиметра, и на крылышко у меня уйдет 2 таких бусины. Вторую бусину мы сейчас чуть позже пришьем. В общем, я закрепляю хорошо эту бусину, потому что она здесь одна. Далее я вывожу иголочку в том месте, где у меня будет начинаться ряд вот из тех бусин, которые остались. И набираю все бусины в том порядке, в котором я их решила использовать. У меня в наборе будет две бусины зеленого цвета 3 мм, это прозрачные такие граненые, я использовала бусины. Дальше у меня будет две бусины такого серебристо-графитового цвета, они тоже граненые и размер их 4 мм. И сейчас всю эту низку с бусинами я пришиваю в том месте, где она должна закончиться. То есть они у меня пока не закреплены. Теперь я прохожу каждую бусину по отдельности. И закрепляю их на своих местах. На свободное место с противоположной стороны крылышка я пришиваю красную бусину 4 миллиметра. Она также будет здесь акцентом. Смотрите, как хорошо она сочетается с зеленым. И все оставшееся место я заполняю бисером. Бисер этого цвета у нас уже был, поэтому я не буду повторяться, называть его номера. Когда оба крылышка у нас будут готовы, можно обрезать лишний фетр по контуру. Только будьте аккуратны, ради бога не заденьте те нитки, которыми вы пришивали бисер. Дальше мы с вами будем заниматься укреплением крылышков. Нам с вами надо, чтобы они у нас вот так вот выкибались, как будто бы жут наш пытается взлететь. И для этого к фетру я с обратной стороны пришила кусочек проволоки. То есть за счет проволоки у нас крылышко будет держать свою форму. Дальше нам с вами понадобится картон или плотная бумага какая-то. Мы из нее вырезаем деталь по форме крылышка, но эта деталь должна быть у нас на миллиметр или полтора меньше, чем само крылышко. То есть Отступайте по 1,5 мм с каждой из сторон. Эту деталь мы приклеиваем сверху клеем и даем просохнуть. Для того, чтобы оформить красиво низ крыльев и прикрыть все, что мы тут понаклеили, нам понадобится тонкий фетр. Я беру зеленого цвета и мой фетр тут проклеен дублерином. Это в принципе не обязательно, просто для другой работы мне это было необходимо. Нам с вами надо приложить теперь крылышки на фетр, можно их сразу приклеить, потом вырезать. То есть у нас должны получиться вот такие аккуратные э, крылья, с одной стороны тут полностью закрыто все вышивкой, с другой стороны зеленый красивый фетр и все внутренности, все укрепления у нас спрятаны внутри. Теперь нам с вами нужно оформить боковые стороны крылышек. Использовать мы будем тот же самый бисер, которым уже работали в начале, поэтому я не буду его называть. И нам с вами нужно красиво прикрыть тот пирог, который мы тут с вами налепили. Суть техники здесь точно такая же, как мы оплетали уже внутренние крылышки, только здесь нам нужно иголкой прокалывать все слои крылышка и точно так же выводить иглу в бисеринку, чтобы она развернулась своим отверстием кверху и чтобы все бисеринки ровно встали друг к дружке, тогда будет красиво и аккуратно. Теперь давайте сделаем жуку голову. Я беру кристалл ривали без цапы у меня. Если у вас цапы, возможно, вам будет его удобнее пришить. Здесь мы будем оплетать на том же фетре рядом с вот стельцем, да. И мне для того, чтобы вот эта ривали никуда у меня не заваливалась, нужно было какую-то основу. Я поэтому сделала такой вот небольшой круг. Из бисера, да, для того, чтобы просто вот ее посадить, чтобы она не болталась, никуда не наклонялась. И потом уже начинаю по контуру обшивать так, как мы пришивали другие какие-то кабашоны. В общем, все. вся техника точно такая же. Просто здесь вот первоначально я сделала вот этот вот добавочный, так скажем, поддерживающий ряд. Бисер беру гематитовый, он у нас уже был в работе, и начинаю мозаичным оплетает а вот этот вот риволи. У меня получилось 4 ряда бисером прицоса вот этим гематитовым. Дальше я перехожу на 15 бисер тоха, который серебристый, для того, чтобы у нас тут все подтянулось. Дальше к голове нужно пришить глаза и за глаза я взяла вот тут вот вот эти гематитово-серебристые бусины граненые 4 миллиметра. Ну вот, по-моему, неплохо смотрится. Просто иголкой вывела нить в нужном месте и крепко пришила оба глаза. Теперь можно закрепить нижние крылья. Здесь у каркаса, помните, у меня торчала здесь проволока, да, я все лишнее обрезала и сформировала вот такую вот петельку. То есть она примерно такого размера, как высота вот тут вот тела, подставляем сюда между головой и телом вот эту петлю, выводим там ниточку и крепко пришиваем, то есть вы поприкладываете вот эти крылья, посмотрите в каком месте должна быть вот эта петелька, чтобы крепко все держалось, может быть, как-то подкрутить эту петлю из проволоки, чтобы лучше оно там встало, да, на свое место. И уже надежненько пришейте все это к фетру. Девочки, смотрите, хочу обратить ваше внимание на то, как крепко должны здесь быть пришиты нижние крылышки. Вот прям вот упруго все здесь очень-очень хорошо закрепите. У меня с той стороны, видели, да, сколько стежков сделано? И к этим крыльям мы уже прям через них будем пришивать верхние крылышки. Иголкой мы проходим прям у основания насквозь через все верхнее крыло, потом через нижнее крыло. Выводим это все наизнанку, снова обратно возвращаемся. В общем, крепко-крепко пришиваем Второе крыло, вот это верхнее, и плюс еще потом между головой и крылышками, вот этими верхними, надо сделать такое тоже сцепление, то есть там несколько швов тоже пройдите, чтобы все это было э, сцеплено очень хорошо и, так сказать, намертво. И вот здесь у меня уже все готово, все сцепления произведены. Я вам показываю, насколько, вот как должны двигаться крылья, да, вот, чтобы вы увидели, насколько крепко нужно все здесь сцепить между собой. Вот, я думаю, визуально теперь вам понятно, к чему стремиться. Теперь берем ножницы и аккуратно. Напоминаю, очень аккуратно, ни в коем случае не заденьте те ниточки, которыми вы тут все пришивали. По контуру вырезаем нашего жука. Ну что, мой жук уже готов, по-моему, взлететь. Ой, как же он мне нравится. Такая красота получается. Девчонки, вам как? Напишите там в комментариях, какие эмоции вызвал у вас мой жук и решились ли вы сделать такого красавца. В итоге дело тут осталось за малым, надо ему усики сделать и лапки. Все, сейчас покажу, как я это сделала. Процесс я не снимала, потому что снять это бесполезно. Сейчас все расскажу, как, что и куда сделать. Для усиков я взяла вот такие пины с шариками на концах. И на этот пин надела несколько босин. Тут в перемешку я надевала Тоха 15 и делику гематитовую. То есть вот такие усики у меня получились. На конце пина мы делаем петлю и за эту петлю усика пришиваем к фетру. То есть крепко-накрепко тут все, сами понимаете. Дальше, вот здесь вот вверху, ну то есть в мордочке я вставила пришила колечко еще потому что этот жук точно не будет носиться как брошка в начале видео вы наверное уже увидели куда этот жук поедет жить но вот сейчас в данный момент я не знаю может быть он будет подвешен может быть какие-то другие варианты найдем в общем, на всякий случай делаю тут колечко, чтобы можно было его подвесить. И в том месте, где у нас шея, где голова пристыковывается к туловищу, я тоже решила сделать укрепление. Вырезала два кусочка проволоки и пришила их. То есть это такие ребра жесткости. Пусть они будут у нас тут внутри, чтобы голова не болталась у нас. Теперь мы подготовим ножки. Для ног я беру обыкновенные пины-гвоздики. Они подлиннее, покрепче. И надеваю на них, ну тут произвольный порядок, в принципе может быть. Я взяла для ног бусинку поменьше в начало, бусинку побольше там, где нога будет сгибаться у жука. Вот. А посередине тут бисер. У меня гематитовый бисер, немножко добавила зеленого кое-где, чтобы мерцало. В общем, вот такой набор для четырех ног я сделала. Эти ножки нужно загнуть, чтобы они были похожи на жучьи ножки. И на конце, если лишнее будет отрезать, на конце сделать петельку, за которую мы будем пришивать ногу точно так же, как у усы мы сделали. И передние две ноги я решила сделать поменьше размером, то есть здесь у меня идут две бусины 3 миллиметра, между ними бисер, ну то есть они будут чуть-чуть поминиатюрнее. Смотрите, какого размера, на ваш взгляд, должны быть ноги у жука, такие и делайте. Все, теперь ноги осталось пришить к туловищу. Ну что, наш жук теперь уже не только с крыльями, он уже даже с лапками. И, в принципе, получились такие симпатичные лапки. Правда, теперь похож на жука с внешней стороны. Вернее, это внутренняя сторона будет. Вот тут получился такой железный дровосек. И сейчас вот это вот все богатство нам надо прикрыть. Мы будем из кожи. Можно взять, конечно, кожзам, вырезать ему брюшка. И все вот эти вот запчасти у нас скроются. Укладываем жука на изнаночную сторону кусочка кожи и каким-то чудесным образом стараемся перенести контур жука между всех этих лапок, усиков, глазок на кусочек кожи. Не переживайте, если у вас получится вот этот контур неровный, вырезайте его сейчас ножничками аккуратненько, а потом прикладываем вот этот вот вырезанную эту заготовку к жуку, мы ее приклеим, то есть нам уже видно, да, где у нас получилось чуть-чуть побольше, чуть поменьше, где-то в уголках у нас лишняя кожа осталась. Мы сейчас эту заготовку приклеим и уже маленькими ножничками по месту подрежем все, что у нас тут получилось лишнее. И в итоге нам остается последний, завершающий этап. Обшить бисером вот этот вот торец самого жука, чтобы спрятать края кожи и фетра. Да, кстати, если вы хотите, чтобы ваш жук был брошкой, то перед тем, как приклеивать деталь из кожи, Наметьте место, в котором должна быть застежка, сделайте отверстие в коже и вставьте туда застежку. И уже после этого приклеивайте деталь и переходите к завершающему этапу обшивки бисером. Как выполняется этот этап, вы уже все четко знаете. Мы с вами обшивали таким способом. Крылышки и нижние крылышки и верхние крылышки. и Вот теперь осталось ту же самую операцию проделать с самим жуком. И когда ваш жук будет готов, скорее фотографируйте его и присылайте мне в соцсети. Я с огромным удовольствием посмотрю на ваше произведение искусства. Жду ваших жуков. На этом наш мастер-класс подошел к концу, а я вам напоминаю, что э, все материалы я оставила для вас внизу под этим видео, для этого вам нужно развернуть описание и вы увидите весь этот список. В этом списке я прикрепила ссылки на материалы, чтобы вы не потерялись и купили именно то, что необходимо. А теперь давайте прощаться, с вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Пока-пока!